Приветствую всех любителей сын, видеоигр. голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. И приятно. Давай, сын. О, а выглядит эпичненько. Собрата повесит. Похуй вообще, что ему там За бы хотелось бы видеть. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Сейчас прикиньте, это будет конец игры. Это будет так охуенно, блин. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Ну нет, Может, я здесь подожду? ну нет. Это ведь семейное дело. Что-то здесь да. не так. Но если кто-то найдет... с мягонькими сиськами божественный сив. У вас получилось. Простите, хотели увидеть. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А? Ну ладно, ладно, присмотрите тут за головой. Отлично Я могу. Нет, не могу. Ну ладно. Готов идем. Um. Куда они делись? Они же хотели посмотреть. Ну ладно, ладно. Так, значит, она ставила им голову. Нести себе паренек. В целом, если это правда конец, то пиздец. <св нет> Просто пару минут геймпл я прошел игру. Значит, мы победили валькирии Да я все уже сделал, все что можно в этой игре Да, там не собрал всех воронов, но это по мелочи Блин, они правда идут, получается, на самую сейчас Высокую площадь Но, почему они появились именно здесь А не... Блять, сын, вот так далеко убежал А не в здании Как оно называется-то? Ну, вы Самое высокое, блять. самое хорошее здание Сына мы убили А, кстати, не забываем про нее Фрей, то может... Ебать, еще и хлопотать нам. Она же сказала, что наши дни будут самые хуевые, бла-бла-бла. А что, все белое? Картинку можно? А. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Дошли Дошли Интересно, сколько в целом Ну, если не считать геймплей, что мы там ходили Сделали то, ходили, сделали это Сколько прошло времени, пока не шли Неужто он снимет эти цепи Так, он снял цепи что ты делаешь прощается с прошлым мне больше нечего скрывать да он прощается с прошлым может пойдем цель так близка. сын на его руках такие обоженные шрамы от цепей. И именно обоженные, потому что они к нему прижиглись в тот момент. Как это мило. Он сейчас даст ей, чтобы он все-таки завершил все. Ее право. Пожалуйста, только где это самое, не это. Не рассыпай по пути, пожалуйста О, Он ее повесил Ой, как мил За место головы, конечно, но ничего страшного Так, цепи Опа Несостыковочка Возможно Возможно, несостыковочка Ну ладно, мне это просто немножко М -м, не нравится Потому сын. что Ничего, я думал, что уже услышу голоса А О том, что он же снял Цепи Ну ладно, может быть, там еще придется постражаться ну, по камере, оружие мне не дают достать Нифига себе, статы-то какие большие Вы посмотрите По сравнению с нами, мы ему в коленке дышим Получается Эй, есть кто живой? Так, сын, и кто лица? это? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало Да, кстати, маловато, тоже верно Один и Тор, разрушители всего А, он даже записал. Давайте прочитаем, пока есть время. По-моему, это все-таки совсем конец. Добавлена легенда. Мидгард был мечтой о нашем совместном будущем йотунов, асуров, ванов, эльфов, гномов. И прежде всего смертных. Он был прекрасен, но не все способны к мирному существованию. Некоторые считают все, что находится вне их власти, опасным и диким. Но... Нами насмехались, нас обманывали, использовали, а потом убивали. Мы закрыли Одину и его племени дорогу в наш мир. Но этого оказалось мало. Яростный Тор со своим ужасным молотом истребил почти всех из нас, кто остался в Мидгарде. Уцелевшим оставалось только отступить, спасая свои жизни. Если бы Один и Тор могли, они бы истребили всех великанов. И потому великаны ушли, забрав с собой все» охрененно Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить, но я не уверен. Мы открыли дорогу, которая на самом деле не очень стоило открывать. Кто этот так, так, давай почитаем. Сейчас он прочитает нам. Он. он нам расскажет коротко, а мы прочитаем полностью. Так, теперь новая легенда. Мы представим судьбу Мидгарда, он превратится во вторую Хель. Ни один, ни его мертвецы не должны добраться до Йотунхейма. Все пути должны быть перекрыты. Змей и Страж останутся здесь. Они одни будут хранить нашу надежду. И только когда Рог наконец настигнет неуязвимого, тогда Страж вернется. До тех пор мы будем ждать лучшего мира. Мира без страха, алчный, алчности и войны. Мы ждем избавления и справедливости. Мы ждем своего героя. Мы будем ждать известия о том, что боги подобрели. Надеюсь, вы скоро его дождетесь. Охренеть. Блин, у меня аж мурашки по коже от всех этих летописей, потому что... Их Но нет. Все Зачем мама нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Это правда. Особенно тогда, когда ответы на те вещи, о которых никто не знает. То есть, получается, они ждали здесь хранить. Блять. А если его мать была хранителем. Стой! Отец! Что-то происходит! Коснулся до стены. А тут целая история. Если его мать была хранителем. Да ну нахуй. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мама! <гум> Когда встретили мирового змея! Но как? И наш бой с Бальдром было только что. Да ладно. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки это все про нас. Нет. Про тебя. Это все про тебя. Но... Что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Она была хранителем великана. Ну, я назовем это так. А сын ее следующий я потомок. Великан. И я великан. Бог великан. М -м -м. звучит Почему интересно. Сюда, чтобы мы это узнали Значит, это было сделано Не просто так не сказала сама? Наверняка на то были причины Да, причина есть во всем Бальдра не отправляли искать меня Он с самого начала искал ее Не зная, что она стала пеплом Раз у нее был замысел Я и верю Каков был ни был к тому же Она еще не ошибалась О, как это мило сейчас звучало Мы почти дошли Спорим, до конца. сейчас здесь под полынью Что-то очень интересное Да Да, это так Твою мать, сын Смерть отца Подожди, подожди, подожди, подожди. Дай посмотреть. Мне уже не покажу, да? Я уже не, не могу. блять. Эту стену разрушили. Отец умрет. Что-то произойдет еще, помимо всего. Сын повзрослеет и уйдет один. Блин, ну не, ну не убивайте его только. Нет, я не хочу, чтобы Кратос умер. не не не не, не. Ну так, нет. это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Ох. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Пошли, сын. Закончим. Блин, ну это прям, ну... Это чересчур. Смерть от... О, как же он спокойно к этому отнесся? Я бы, блядь... Был бы, мне было бы как минимум не по себе Я, конечно, понимаю, что он там стареет Все такое Но, блядь, он еще не так стар Да, у него там борода появилась Немножко старенький, но, блядь Охренеть Сколько мертвых великанов Охренеть Что с ними так? Отец. Нет. Сделаем это вместе, сын. Теперь понятно, почему она попросила самую высокую площадь, потому что. Это ее родина Но если Кратос умрет И сын останется один То что же будет дальше Теперь это мне не будет давать покоя Знаю, что в этом году еще должна выйти новая часть И через какое-то время мы сможем ее пройти уже на компьютере Только вот от чего должен будет Кратос умереть, это очень интересно. Прощай, Фэй. Фэй, ее звали Фэй. Великанов. И правда, больше нет. Нам пора идти. Куда? Домой? Идем. Раз... Мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня... Локи Локи Мать сначала хотела назвать тебя так Может успела сказать родичам Но почему Этот вопрос мы отложим Сейчас идем домой Локи Хм, да, больше ответов не дают, блять, меньше вопросов. Значит, на то были причины, почему она хотела назвать его Локи. А по итогу, а по итогу назвали Атрей. Но имя Атрея было решено вернить фронтюра. Что такое сын? Да, мне тоже их очень жалко. Но получается, от Трея имя они. Это ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с а от концовку да все. Но так. она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О. Вот сейчас это было очень хорошо сказано, что теперь. Решением насчет вот этого всего Принимать именно Атрею Потому что он получается прямой потомок великана Ну, если она была великаном Хоть и Снесла свою жизнь с Кратосом Блядь, она же скорее всего знала, кто такой Кратос Она ведь понимала а ты меня О, я же говорю Это ведь не в честь Бога. Ха, нет Это был воин Спартанец Великий воин Все спартанцы великие войны мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова. И мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрэй не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою. Своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. И не услышат. Ну что... Блять, у меня все еще больше вопросов теперь. Ну, посмотрим, что нам покажет вторая часть Пойдем Это да, конец Конец истории Атрея и Кратоса Интересно Как будет разворачиваться вторая история Это теперь не дает мне покоя Потому что что-то же должно произойти Она не просто так показала им свою родину Кто она такая Почему, интересно, она выбрала Кратоса Почему она им решила все-таки это показать Она увидела будущее в зависимости от э, ее действий и последствий И по итогу в одном из будущих Кратос должен будет умереть Получается Эту наскальную стену, конечно, разрушили практически всю но все равно ее разрушили, скорее всего, по той простой причине, что там была либо битва, либо еще что-то. По крайней мере, на это было похоже, что это была битва. Ее все поумирали, потому что их убил Тор, ну или не только Тор, ну, в целом. А Бальдер искал же Бальдер в самом начале искал именно ее, потому что она хранитель вели... ну, великанов. И она сама по себе великан, она может восстановить все это. Ну, а так как у нее родился сын, то он теперь великан. И ему решать, что делать с этим миром, потому что в целом это теперь его мир. Но из-за того, что он смертный полубог великан, он не вырастет таким огромным, как великан. Ну, естественно. И она тоже не выросла таким, ну. Кстати, почему она? Так, что тут? Самое. А, блядь. Из-за этого белого света было непонятно, что надо идти. Я тут задумался, я думал, сейчас будет кататься сцена, а ее нет. А где сын? А сын идет. И получается. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой, но может мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Хм, Страны имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Локи, Бог обмана, кстати, чтобы вы понимали. Но, скорее всего... <гас> Локи! Так вот, почему Дали хотела дать ему это имя. Потому что он же за великанов был, Локи. У меня только сейчас дошло. Ну, в целом, он был за великанов. А выбрала она, скорее всего, Кратоса. Потому что он может защитить не только честь, но и в целом все остальное. Опаньки. Ох, я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, мир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Не понял, а почему здесь только голова, если мы попросили продолжать исследовать мил? Выполняйте просьбы гномов, освобождайте драконов. Путешествуйте в Мусульпхейм и Нифельхейм. Приносите в лавку новые предметы и создавайте снаряжение, которое позволит вам победить всех оскверненных валькирий. Выбрав пункт «Новая игра плюс», вы начнете новую игру с ранее полученным снаряжением, рубленным серебром и купленными предметами. Этот режим можно выбрать в любое время в меню параметров. Только что это даст. Да зачем? А в чем смысл-то? Начинать новую игру... А, все, а я, кстати, все завершил. Сколько, сколько у нас тут записи идет уже? 21 минуту всего. Ладно, давайте вернемся в самое начало к этим самым. Мингард, да? Я сейчас буду возвращаться, правильно я понимаю? Прежде чем вернемся в Мингард, я должен предупредить Там, там больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Пальтра, это дурное знамение. Знамение, что приближается к зима? Не После нее Рагнарёк, Рагнарёк. Рагнарёк из-за снега Да, будет много-много снега А затем наступит конец этому дурному миру Примерно так Еще одно пророчество Нет, брат, пророчество говорит, что до этого не менее ста зим Ты что-то изменил Пророчество не подумало о тебе О. -о, -о вот оно как Значит, во-первых, там прошло много лет ну, потому что, судя по всему, в Йотунхейме время идет совсем иначе. Плюс, изменив некоторые моменты, аспекты, будучи в этом месте. Я же спартанец, я не должен здесь находиться. Это Я изменил очень сильно все в целом. Но... тебе, это я это жопой чувствую. Зима Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня крезво возникнуть. Парни? Просто говорим о погоде. Недавно так холодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая так. распоследняя зима. Я это жопы чувствую. Да, мы... мы слышали. Так что если идете домой, постарайтесь не останавливаться и не умереть. А если не идете домой То же самое Хорошо Допустим Я бы хотел телепортироваться Но я хочу посмотреть на этот мир Или ничего не изменилось Идет снег Да и вправду смотрите Сколько снега Даже лед начал появляться Вот это хорошее изменение Если честно или, стоп, или тут и так был снег. Не, ну снег идет, да. А в целом все, мне больше нечего, нечем заниматься. Так, что это? А, это этот мир, да. я and Yotunheim. Смысл нам от него, конечно, маловато. Ну ладно, давайте домой телепортируемся. Посмотрим, можно ли зайти домой. И заодно посмотрим, что значит новая игра куда дали выйти когда можно просто телепортироваться? Интересно, сколько времени прошло братья пока вы были в Йотунхей, произошло еще кое-что так так так ну говори это насчет фрей она была у меня что ты ей сказал то что знаю о том где один хранил ее крылья Кажется, она хочет вернуть свой воинственный дух. Боюсь, что круговорот мщения не так-то легко прервать. О, -о, О, давайте почитаем. А, понятно. Она решила вернуть себе крылья, чтобы отомстить. Так, а теперь давайте вспомним, был ли тут с ним? Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе. <смех> так, а зайти-то можно? Да, да, смотрите Пора отдохнуть Буду спать до весны <смех> Может костер сначала разожжем? Ну все, давай Ладно, сойдет Только не ложись на него Спи Я уже Блядь, взял на голову лег Ну это прям все, конец-конец да? А, спустя годы? О, да нет, спустя годы А я ведь новый ручки не начал Годы, чтобы вы понимали Они проспали годы А, нет, нет Топор то весь Тор Тормор ты вправду, это не уводит ни хуя Я же И Вот это теперь точно конец Блин, я бы конечно устроил с ним за место, Прежде чем заканчивать игру в целом, спустя несколько лет, неизвестно сколько лет точно, пришел Тор. К ним домой. Это либо месть за своих детей, либо он пришел уже сам лично. Потому что Бальдер не справился. Ведь Один послал сюда Бальдра. А раз уж Бальдер не справился. А это тоже получается. Это же его не сын, это же получается Бальдер А, ну все правильно, сын Одина и Фрей И так как Бальдер не общался с Фрей Потому что он ее ненавидел Он общался с отцом, с Одином. И тот должен был это как-то, скажем так, исправить эту ситуацию И все это сделать Так, а можно как-нибудь это дело пропустить, да? Наши дни О А Андрей, Ты готов? Да, но у меня был странный сон был Винтер заканчивалась И к нам прямо сюда Пришел Тор Это, был сон? Это просто сон Странный сон Он казался явью Казался будущим Тогда мы подумаем об этом завтра Сегодня у нас дела Идем Так и что у нас сегодня? Хорошо, это не просто концовка, это будущее, которое нас ждет через несколько лет. А какие у нас дела-то? Или стоп, или все? Или теперь наши дела это типа... Подождите, что-то я не вкурю. А, ну все, наши дела в целом это все, что есть. То есть, получается, сын теперь тоже видит будущее. Спустя несколько лет. В несколько лет. А значит... Мать это предвидела только, когда она решила просто показать. То есть она видела сны время от времени, видя будущее. Тем самым она предсказала их приход туда и даже смерть Кратоса. Но как она могла предсказать смерть Кратоса, если она уже умирала? Скорее всего, она видела будущее до ее смерти. И как что будет? Либо она видела будущее именно от лица Атре, То есть, что будет именно с ним. Или его называть Локи. Но, значит, здесь Локи выставлен как не самый плохой бог, потому что он защищал великанов. Ладно, об этом мы будем думать как-нибудь немножко позже. А, блять, это просто охуенно. То есть, он реально увидел будущее. И Тор, ой, Тор, блять, Кратос согласился с мнением сына. Теперь он полностью с ним согласен. Ну, то есть он нормально к нему относится. Голова остается с нами все это время. То есть голова, она теперь будет жить с ними, судя по всему. То есть теперь все. Ее кормить не надо. Еды она не просит. Близамир у нее тоже там какой-то магии тоже. Ну, он просто будет жить. А живет он, судя по всему, вечно. Блять. Конкретная хуйня, если честно. Так, давайте теперь посмотрим, что такое новая игра плюс. Все эти размышления, надеюсь, в новой части мои, получается, оправдаются, что Тор придет. Уже лично разбираться. И посмотрим, что случится с Кратосом. Если он правда умрет, ну, это будет, ну, прям печально. И, как бы, история, я понимаю, продолжится с Атре, с лица Атрея. Но это уже будет не тот. То есть тут прям многовековая, по-другому не сказать, именно жертвенность. И нам еще придется во второй части сражаться с, с, с, с, с Фрей. Я убил всех Валькирий, я выполнил все дополнительные задания. Я не сделал только что. Я не собрал какие-то там Сундуки Просьбы я все выполнил Какие возможно Артефакты может какие-то не нашел Но это все фигня Дрочь, мелочь Как бы это Цитадель не Это все понятно Это еще какая-то лавка А, лавка совет Валькирий В целом я здесь полностью завершил Всю сюжетную линию Всю второстепенную линию завершил а, Освободил Валькирий, Которые будут решать проблемы а Валькирии, видите, здесь указано не просто так. То есть Один, из-за того, что, бля, слишком охреневший, натворил мелочей. Значит, можно, правда, начать. Давайте посмотрим. Сходите игру вручную новая игра плюс после окончания сохранения. Подтвердить. Давай, перезаписать это сохранение. Давай. Вы... Так, что нас ждет? Ну, то есть, нас, получается, ждет реально новая игра плюс. Так. Выберите сложность Захватывающая легенда плюс Рассчитана на игроков, желающих Сознакомиться с сюжетом игры Не отвлекаясь на сложность игрового процесса Увлекательное приключение Рассчитана на игроков, желающих пройти игру Преодолев умеренные трудности в начале игры владе... Враги обладают степенью опасности 5, 6, 7 Не, ну давайте Подождите, блять То есть Я в целом просто начинаю новую игру И все, да? Ну, блядь, давайте увлекательное приключение а, ну то есть, да, в целом я просто начинаю новую игру. В прямом прям смысле прям новую-новую. Да, то есть у него даже, ну, получается, остаются только доспехи и все остальное. Мне просто предлагают пройти новую игру еще раз. Я, кстати, не помню, он точно так же тогда сделал? К дереву прислонился. Я только это было так давно, что, правда, я уже не помню. Точно, это было так или нет? Ну, топор остался тот же. Я, как понимаю, улучшение для топора тоже. А может быть, кстати, улучшений нет. А вот шмот одета, и это все остается тем же самым. Блин, ну так не так интересно, на зачем было создавать новую игру? Просто усложненную. Я понимаю. Многие хотят ее перепройти неоднократно И, скорее всего, за это дается какая-то ачивка Пройти игру, будучи, скажем так, в этом самом Усложненной версии Сколько уже прошло времени? 33 минуты, еще чуть-чуть, ладно, давайте посмотрим Я надо дойти до снаряжения, на самом деле, если честно Блин, он выглядит, на самом деле, непривычно. То есть это, ну, это же новая игра. А у нас уже и одежда вся. Ну, кроме, видите, руки хотя бы не спрятали. Я нашел. А здесь он прям, Ладно. прям вообще малословен. Прям пиздец Сюда. немногословен. Зато последняя история мне очень понравилась, как он и рассказывал про Трея. На самом деле, по-моему, в Кратосе, в Поге войны. Да, смотрите. О, мы открыли новый щит, закаленный щит, созданы о, о памяти новой дружбы. Эгида примирения. О! Она... Ааа! Ч... -а -а! То есть щит примирения. То есть мы пришли из самого конца, когда они уже были полностью примирены друг к другу. То есть они уже семья. Семья. А как раз-таки это щит о памяти, когда они примирились. Блять, нихуя себе. А Атре а новая бронька, может быть? А, я не могу пока ее надеть на него. Бля. Бля, обидно. Но все шмотки, все статы, все Почему то же самое. Сейчас? Так, что ты выдержишь дорогу. Я хочу посмотреть на броню Атре, блядь. Зависит от тебя. Так, давайте я пока на паузу поставлю. Жух. А, теперь в сундуках, смотрите Появляется какой-то скаль. Редкая руда с определенными пикселями Позволяющая наделить снаряжение уникальными свойствами Скаль можно использовать для создания улучшения разнообразия предметов в лавках, в лавках гном а, Теперь мне стало интересно Надо еще сюда сходить Посмотреть, это все еще охота на оленя Просто я решил такой, блять, да открой я сундук В целом здесь сделали такое большое разнообразие Так, но противники в нашем случае стали послать на да, как а, серебра у меня много поэтому я мало играть поэтому ничего страшного я почти ожидал что под мостом будет тролль ты еще не готов к встрече с троллями я знаю просто просто ожидал то есть теперь скаб, ну, типа, скап будет прям в больших количествах появляться, да? Бжух. Так, наконец-то мы, блядь, дошли до лавки. Создать и улучшать разнообразные предметы. А теперь вопрос. Так, ну это как улучшить? А как? А, а чары, вот. А, то есть создавать чары с помощью обмена максимально лучшего амулета квасира плюс на идеальные чары, которые вызывают смещение миров и замедляют соседних врагов уклонение в последний миг так значит здесь можно создавать теперь броню которая нам ну как сказать намного ну не намного ее можно улучшить и она станет намного лучше то есть кап нужно искать прям везде везде плюс он ну не все статы увеличивают, а всего 400 стата чего в принципе маловато но Тут даются всякие разные дополнительные вещи, типа применение камня здоровья или яр, сопровождается мощным взрывом, наносящим урон от холда и огня всем соседним врагам. И судя по всему, чем дальше, тем больше будет а, разной брони, потому что это, судя по всему, начальная броня, вот как вот здесь, вот вот туника Викина, а здесь туника Трески. Ну и чем дальше, тем лучше. А что за описание? А, описание от этих вещей. Ну, в целом, это все, что тут, походу, можно показать, блядь, из нового, да. То есть броня, которая будет создаваться исключительно из этого, обладает всеми свойствами легендарной туники бойца. А, ну вот она, кстати. <laughs> То есть всеми. Всеми, чтобы вы понимали. Плюс обладает всеми легендарными рунных одеяний. Она нам не одета. И всеми свойствами. То есть здесь, как минимум, сколько свойств на одной? Раз, два, три. Три свойства. А здесь 3, шесть, девять. Девять свойств. Лишь из-за того, что это просто улучшенная туника. Да, кстати, она даже просто цвет меняет Тут они, в принципе, как-то хоть немножко по-другому выглядят А это, в отличие от той же самой туники бойца и так далее, просто меняет цвет Потому что там туника бойца, туника рун и туника лучника Они выглядят в целом одинаково практически Поэтому меняется только цвет Из улучшения, ну, логично, это можно будет улучшать броню, которую мы оденем Из ресурсов Ага, купить только свойства Камни воскрешения можно купить Знаки вот эти интересные в целом немножко. Бурикара. Ух ты, но Уже можно купить новую дополнительную способность. А ну, броню от Рея, понятно. Но на этом в целом все. Так да что подписывайтесь хоть? на канал, Смотри, предлагайте игры и для обзора. Наш и снова прячется за бля, Пропустить Давай, зовут, бросай свой топор. нихуя себе а дружить. Ты не сломай там ничего да, ну в целом все все осталось таким же, короче это две спидраннеров, отвечаем. Приемлемо. Приемлемо, приемлемо. Ты знаешь что такое приемлемо? Твоя а стоит, ты в дерьмо наступил Но в общем гном поначалу не так как надо Да блять, сколько тут еще будет лезть Ну и что такое Ах, да, вот, и не сколько. Куда ну, ему деваться? Конечно же лучше. Так, все, ладно. Поговорили Примерно и хватит. В ту сторону, ага. ну что, на мои так, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Вот и закончился год-два. И все, больше чем выкладывать. Посмотрим, что теперь будет выходить в понедельник. Пока-пока.